Ну, Октябрьский дворец – это такая история, в которой там начиналась, ну, я не знаю, сколько поколений уже. И, конечно же, не хочется оттуда уходить. И лучших залов, в принципе, в Киеве просто нет. А если они и есть, вот есть некоторые фитнес-центры, где большие залы, вот там тен теннис есть. Но представляете, какая там аренда? Ну, я себе даже не представляю, кто за это платить не будет. Если в Октябрьске никто не хочет оплатить, которые арендов там в три раза меньше, и там, я думаю, что и скидки есть, и так как там уже 30-50 лет уже художественная гимнастика, то там намного все это проще. И мы тренировались в свое время, когда были щели, и сварка была, я помню, и мы закутывались, было холодно в шарфах, но на самом деле это просто невозможно тренироваться, потому что ты одеваешь... Ну, я не знаю, сколько на себя колгота, кофт, ты двигаешься такой, как робот, ничего не можешь сделать, ты еле разогреваешься и застываешь в минуту, у тебя тело просто деревенеет, и очень легко получить травму. Во время разминки, потому что холодно, и после того, как ты постоял, послушал замечания тренера, ты опять можешь получить травму, потому что ты опять начинаешь делать, а тебе уже холодно, ты уже занемела тело. Были периоды, когда нам и свет включали, мы, конечно, очень радовались, потому что в 6 часов в 5 уже темно, а свет где-то в 6 выключали, -у -у! мы бежали Минец. домой, ну просто сколько же надо было оставить свечей или фонариков, чтобы мы тренировались. Ну, у нас, конечно, тренировка... Начиналось, возможно, раньше, меньше перерыв, чтобы мы больше тренировались. Но в 6 уже отправляли домой, потому что темень была. Ну вот. Но иногда, конечно, мы бросали в темноте предметы, нам говорили, бросайте, выпускайте, ловите, чтобы вы тренировались свое зрение и видели предмет даже в темноте. Ну, мы иногда дурачились, конечно, и так делали. Но обидно, потому что когда нет восстановления, когда нету залов, какие могут быть медали?